Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами продолжим разговор по экологической проблематике. Не так давно состоялось заседание Совета Безопасности, вы помните, это было в январе текущего года. Был дан целый ряд поручений, поговорим о том, как они выполняются, ну и вообще о предстоящих планах. Первая встреча была в Челябинске, такая она была неформальная, Полноценное. Мы говорили о задачах в сфере экологического развития, о задачах в сфере улучшения качества жизни наших граждан, состояния здоровья. Одновременно была затронута и еще одна тема, связанная с влиянием экологических стандартов на инновационное развитие нашей страны. То есть, по сути, на уровень нашей конкурентоспособности. Эта работа сегодня ведется, в том числе и в преддверии ряда крупных международных мероприятий. Я имею в виду и предстоящую встречу крупнейших восьми государств, а имею в виду и планы на будущее, и выполнение текущих обязательств, международных обязательств. К сожалению, для нашей страны эта проблема является очень острой. В неблагополучной природной среде, по тем данным, которыми мы сегодня оперируем, Проживает 40 миллионов наших граждан. Из них 1 миллион живет в условиях, которые представляют собой опасный уровень загрязнения. Естественно, что такая ситуация не стимулирует и внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий, а, соответственно, происходит консервация прежних технологий, Консервация той отсталости и расточительства, которое, к сожалению, у нас встречается повсеместно. Ну и в конечном счете, я уже об этом сказал, это определяет и уровень нашей конкурентоспособности в мире. Ну, давайте просто вдумаемся. По потерям энергии в тепловых сетях наша страна занимает первое место в мире. И это плохой рекорд. Что же касается уровня энергоэффективности, то по большинству производств он отстает от современного в 10-20 раз. Поэтому к 2020 году и была поставлена задача по снижению энергоемкости экономики ну, практически на половину. Что необходимо делать? Мы об этом с вами уже говорили. Еще раз обозначу ключевые позиции. Во-первых, нам нужно подготовить полноценную систему нормирования допустимого воздействия на окружающую среду. Такой законопроект сейчас готовится. Я рассчитываю на то, что 1, к 1 октября он будет внесен в Государственную Думу. Во-вторых, мы должны подготовить дифференцированную систему нормативов качества воды, воздуха, и почв для каждой территории, именно дифференцированной в зависимости от условий, текущих условий в конкретном регионе Российской Федерации. В-третьих, мы должны стимулировать природосберегающие технологии самыми разными способами, мы с вами об этом говорили, и еще раз сегодня поговорим, в том числе и то, о чем, кстати, был у меня разговор в Челябинске, то есть, когда небольшой бизнес мог бы декларировать соблюдение экологических требований, а не проходить через вот эти все избыточные и трудновыполнимые проверки, которые, кстати, как правило, еще и сопровождаются очень значительными поборами. Для малого бизнеса просто невыполнимыми. Наконец, нам необходимо изменить требования к энергоэффективности самих технологий, зданий, сооружений, в целом производств. И для этого нам нужно заниматься развитием системы технического регулирования. Та тема, которая у нас, к сожалению, тоже такая очень трудная. Движение сейчас наметилось, но все равно нужно идти вперед быстрее. Не могу не сказать и о необходимости пересмотреть. Здесь нужно просто думать о том, как это сделать правильно, систему экологической ответственности где-то она может быть жестче, где-то напротив, если мы считаем, что нормативы ответственности, нормы об ответственности оторваны от жизни, мы можем их подкорректировать. Главное в юридической ответственности, как известно, всегда ее неотвратимость. Ну и, конечно, последнее при формировании федерального бюджета на девятый год, на плановый период 10-го и одиннадцатого годов. В последующие годы надо предусмотреть всем нам финансирование проектов, которые связаны с использованием возобновляемых источников энергии, внедрение экологически-энергетически-эффективных и технологий. Это то, что мы должны заложить в бюджет будущего. Предлагаю приступить к обсуждению.